руку, кто э, смотрел тренинги по золотым треугольникам. Да? Угу. А, хорошо. Значит, э, вот этот механизм, я хотел про него сейчас э, рассказать, э, про вот этот механизм э, построения треугольниками. И э, сейчас есть очень такая хорошая, э, скажем, очень хороший такой э, момент, да, который можно внедрить дополнительно, который позволит Быстрее всем вам выйти на квалификацию. Да? Я, кстати, хочу сказать, что вот эти бонусы, которые, допустим, нефритовые и бонусы жемчуга, если у вас активно работает команда, то это хорошие, так, такие существенные деньги, которые дополнительно идут к бонусу командному. Да? То есть, лидерский бонус, хороший такой дополнительный подспорь, приличный. Вот. Но если у вас активно, допустим, команда работает, да, на третьем поколении значит, допустим, чтобы насапфировать, у вас уже, соответственно, три бонуса включаются, которые вот лидерские, да, 20%, 15% и 10%. И когда у вас команда большая, вот эти вот сапфировать, ну, вот бонус дополнительный, да, который 5%, это очень такие существенные деньги. Значит, плюс, если вот применять вот эту стратегию треугольниками, но есть еще одна стратегия, да, которая сейчас буду вам рассказывать. Это позволяет вам и вашим людям быстрее достигать квалификации. не дают, то есть это ваша история успеха, насколько вы быстро сделали, допустим, старт, насколько вы сделали быстро квалификацию и сколько квалификаций в вашей команде. От этого зарабатывают ваши люди. Соответственно, когда у них квалификация, квалификация там, не нефрит, жемчуг, у них включаются дополнительные бонусы, они получают дополнительные деньги. Это их больше мотивирует. Это делает вашу команду сильнее, Потому что, когда люди, ну, больше получают, соответственно, и работать хочется еще больше, чтобы, чтобы еще больше получать, да, кто с этим согласен, да, что это все взаимосвязано. Вот, смотрите, значит, вот этот вот момент треугольниками, который вот был в тренинге, да, он позволяет вам достичь быстрее квалификации, если вы его используете, и вашим людям, соответственно, всей вашей команде. Значит, но тут есть один момент. Бывает так, что человек входит... Ну, реально, с последних денег, да, то есть, допустим, он взял, ну, перенапрягся, взял годовой, допустим, джамбо-годовой, или, допустим, европейский годовой амбассадор. То есть, вот, когда мы рассматриваем стратегию треугольниками, как бы цель номер один, все-таки первый пакет максимально большой, да, желательно с активностью, то есть активность, она для нашего бизнеса просто номер один, да. Потому что э, идут автошипы в течение всего года, да, по 67 месяц. И когда это дублицируется вниз на всю глубину, понимаете, да, то есть это пассивный доход, этот циклы постоянно щелкают и так далее. Значит, э, бывает, когда человек, он входит из последнего. Допустим, он взял джамбо годовой, к примеру. И там уже треугольник, ну, тяжеловато ему сделать, потому что э, если он взял джамбо годовой, э, даже два бейсика, даже два бейсика внизу, это дополнительно еще будет ну, порядка 500 евро. Я на навскидку так говорю. Да? Э, то есть, если джамбо годовой он стоит в евро 1900, то, есть, то там еще все-таки, ну, это существенно. То есть, еще либо 1900, либо 2500. Согласна? Правильно, да? То есть, тяжелее будет человек. То есть, по этой причине вот те люди, кто, допустим, кто тяжело входит в бизнес, там разговор про треугольники, ну, не всегда у него это просто получается, даже когда он понимает, и он этого хочет. Ну, так вот, смотрите. Значит, есть стратегия одна, которую, скажем так, план Б. Вот, входит человек в бизнес, да, мы даем ему на изучение тренинг по треугольникам. То есть, это если человек хочет действительно серьезный, крупный бизнес, чтобы его также серьезно дублицировали. Но если он входит ну, скажем так, с ограниченного, да, вот бюджета, да, то есть, то есть план «Б». И вот этот план «Б», он также позволяет всей вашей команде быстро достигать квалификации. Но там нету такой финансовый, финансовых таких затрат, как при треугольнике. Смотрите. Значит, это э, строить команду э, двойками. То есть, треугольник, допустим, это когда совсем такой серьезный крупный вход. Ну, когда у человека впритык, он может входить двойкой. Что это значит? Значит, это значит максимальный пакет наверху, плюс внизу он оформляет на кого-то из своих э, basic и ставит его, внимание, во внутреннюю ногу. И теперь я вам сейчас покажу, э, как это будет выглядеть и как это, допустим, э, и как это вписывается в стратегию, про которую вот Лариса недавно делала тренинг, да, Лариса Будин делала тренинг, э, построения, когда мы прокачиваем спонсорскую ногу, по какой причине это все происходит. Значит, э, когда я увидел этот тренинг, я понял свою ошибку, потому что до этого я реально допустил ошибку, я сначала э, прокачивал личную ногу, вот, а потом у меня возникла ситуация, э, значит, э, Смотрите, вот самая главная ошибка, я ее вам расскажу, потому что я ее через себя пропустил, но чтобы вы с этим не столкнулись. Это касательно вот тренинга Ларисы, и после этого я расскажу, как вот эти двойки соединить в концепцию построения вот этой вот структуры, да, вот по вот этому правильному методу. Смотрите, значит, что у меня произошло? Значит, у меня спонсорская нога, личная нога. Первую я начал, ну, естественно, там, после закрытия специалиста, да, начал прокачивать личную ногу. Смотрите, что произошло. Значит, я получил там необходимое количество людей для того, чтобы закрыть, то есть я уже мог переходить в спонсорскую, закрывать нефрита, закрывать жемчуга, понимаете, да? Но возникла такая ситуация. У меня уже было 9 подключенных в моей спонсорской, в моей личной ноге, но я не мог переходить в спонсорскую ногу. Не мог э, переключать людей в спонсорскую ногу. Объясню почему. Потому что если бы я переключил людей в спонсорскую ногу чуть-чуть раньше, чем я сделал, то у меня бы моя личная нога, структура, она бы осталась без поддержки. Понимаете? То есть внизу идут люди, а там еще не до конца лидеры подросли, которые сами работают. И я на половину этапа, то есть, грубо говоря, еще но ну, сильно не прокачав вот свою структуру, мне нужно переключаться. И я бы сделал бы это бы еще бы раньше, там, три там, месяца до этого, два месяца до этого. Но мне пришлось туда дополнительно ставить людей, чтобы была поддержка для моих, вот ниже подключенных, для моей команды. Понимаете, в чем дело, да? И как только я увидел, что там уже потихонечку начало вот именно вот эта вот спонсорская, вот, точ, точнее, моя внутренняя, но их спонсорская, да, начала развиваться самостоятельно внизу, только тогда я смог переключиться. И я хочу сказать, что я примерно прозевал, ну, полтора месяца точно, может быть, два. Может быть, даже два с половиной, то есть, как бы, полтора, тире, там, приблизительно. Вот. И смотрите, что дальше происходит. Значит, я переключаюсь да, для того, чтобы строить спонсорскую, а в этот момент моя личная остается без поддержки. Понимаете, какая ситуация? Вот где опасность. И, и как раз я попал на январь месяц, когда вот эту строил спонсорскую. А январь-то он сам по себе тяжелый везде и всегда. Вот, и и какое-то время моя личная была без поддержки. Вот это, вот это самая большая опасность, которая подстерегает, если вы начинаете строить сначала свою личную ногу. Это самая большая опасность. Правильное построение какое? Значит, мы сначала прокачиваем спонсорскую. Мы, втукаем, мы втыкаем туда то количество необходимое аккаунтов, чтобы вы квалифицировались в будущем на жемчуга, на нефрита и так далее, на сапфира. То есть минимум три. Минимум три. То есть просто вы втыкаете туда стартер-кита. Первый, второй, третий, четвертый. Как только три пакета будет, можете переключаться на личный ногу. Объясню почему. Воткнули три, и смотрите, в спонсорской там-то есть поддержка, там-то перелив сверху идет. Понимаете, да, про что я говорю? Сейчас я вам прорисую. Там-то перелив сверху идет, вы воткнули людей, а им-то прокачивают ногу. Все, вы спокойно переключаетесь в личную и бомбите свою, вообще до посинения, до, до жемчуга, до того, когда вы треугольники сделали именно, когда которые необходимы на Сапфира. А уже потом, позже, переключайтесь обратно. Она у вас уже в тот момент будет прокачанная. Понимаете, кто понял, да, вот что я сейчас говорю? То есть mm. до Сапфира только три партнера. Три а -а -а. То три, есть, партнера. Э, три, три, четыре. То есть три, четыре вот в спонсорскую. Скажем так, вот вы бомбите, если три, то хорошо, но там может и четыре быть. Четыре, так четыре. Но три воткнули, то есть это когда вас квалифицируют на жемчуга. И можете обратно, значит, переходить на свою ногу. Точнее, не обратно, а с нуля ее строить. И тогда вы не прерываетесь посередине. Вот что происходит. Вы спокойно ее строите, вам не нужно на половине этапа переключаться и бросать свою команду. Понимаете, да? Потому что там еще важный момент. Когда у вас команда большая, то у вас уже и лидерские ну, функции есть. Соответственно, вы еще из команды работаете, вы еще помогаете стартовать одно, другое, третье. Вот. То есть на самом старте спонсорская, а потом уже личка до конца это. Значит, и теперь я вам сейчас вот это все прорисую, покажу и расскажу, значит, как это все выглядит, да, в схематичном плане. Значит, вот идет структура, да, предположим, вот она идет. Значит, и... Вы включаетесь да значит вы включаетесь допустим раз вот этот аккаунт ваш и вы включаетесь двойкой предположим да то есть если человек серьезно совсем настроен на бизнес этот треугольник по понятным причинам вы тренинг помните да то есть я не буду повторяться если он входит у него впритык финансово он ставит двойку вот двойку он ставит, второй аккаунт, сюда, в личную ногу. В личную ногу, который он будет потом развивать. Смотрите, что дальше происходит. То есть, э, дальше он подключает своих. Раз, два, допустим, три. Может быть, четыре выйдет, потому что там люди будут в проработке. Ну, три-четыре. Как бы. Этого достаточно, потому что это вас квалифицирует на жемчуг. Э, значит и спокойно уже после этого строите свою личную ногу. А здесь переливы идут. Вот они сверху, вышестоящая ветка верхняя, да? она ставит своих людей, подключает сюда допустим, раз одного подключила, предположим, другого подключила, вот они вот они пошли, да? вот эти вот переливы еще один да? вот он. И вот так вот. то есть ваши люди, вот которых вы воткнули раз. 2, 3. У них постоянная поддержка, то есть спонсорская верхняя ветка им прокачивает одну вот эту вот ногу. И смотрите, если вы туда воткнете лидеров активных, то э, пока вы строите вот здесь вот ногу, э, точнее структуру свою, да, ну, правильно так сказано, более деликатно, структуру свою вот эту вот внутреннюю, то вы от этих людей уже получаете, когда вы квалифицировались на жемчуга, на нефрита, вы от них уже получаете лидерские бонусы, потому что у них абсолютно все хорошо прокачивается. Вот одна их нога абсолютно круто прокачивается спонсорской вышестоящей веткой. Понимаете, да? Сейчас, секундочку. Вот. Смотрите, после этого этот свой аккаунт вы зарезервировали. То есть это ваш личный. Сейчас расскажу, что с ним происходит на примере этих треугольников. Кто видел треугольники, вспомнит, кто, значит, кто не видел, поймет. Все, после этого вы растите. Вот. Пошла структура. Пошла структура. Значит, в общем, растите две ноги. Она, конечно, здесь множится, да, то есть, как бы, вот приблизительно вот так вот выглядит. Значит, там точно так же. Но это я не буду дорисовывать. В принципе, это все логично. Смотрите, что дальше происходит. Значит, человек который входит на, скажем, свой э, по финансовым, на свои максимальные финансовые возможности. Да? Вот когда у него лимитировано, да, вот это вот дело. Вот этот пакет он берет, э, проплачивает его по максимуму, то есть максимальный пакет. Да, максимум, да? Э, Значит, ну, естественно, э, с активностью желательно, да? то есть чем больше, тем лучше это для него нужно, то есть его бизнес. Этот пакет, тут достаточно бейсика, бейсик, басик, значит, он бронирует за собой место в структуре. Что происходит? Предположим, он взял здесь годовой, джамбо э, годовой. Смотрите, а, значит, Jumbo годовой, он сразу дает в команду 400 CV. Вот этот basic, да, он дает в команду 100 CV. Когда это все дублицируется на глубину, люди входят двойками. То есть у вас как минимум э, бинарный бонус дает плюс 25% по всей команде. Но для этого человека по деньгам это несущественно. Потому что э, джамбо годовой он стоит 1900, а этот э, basic он стоит там, 250. 1900 и 250 это реально уже в принципе. Это не такая большая разница. Это не 1900 и 2500. Да? Согласитесь, то есть это легче. То есть он сюда доплатил относительно немного, 1900-250, но зато получает на 25% больше от бинара, который является самым максимальным бонусом вообще вот в нашем маркетинг-плане. Который позволяет зарабатывать плюс еще двойной бонус. Я сейчас вам про это расскажу. Дима, а Пэйсик Кагалек тоже сивишки собирает? 100 сивит. Нет, нет, нет. Как если к зайти? Бейсик он собирает сивишки, но его не нужно будет ставить на автошит, потому что Авто, ав, на автошипе ставится вот этот верхний аккаунт. Нет, если просто после магазина человек basic берет, мы же не делаем basic сейчас, минимум supreme. Минимум supreme, когда двойкой, я про двойки рассказываю, он берет верхний плюс нижний, И то есть это, это вместо треугольника. Basic можно для того, чтобы занять место. И он будет CV себе откопить тоже? Ну, понимаешь, он не будет его развивать. Он будет автошипом верхний проплачивать. Нижний нет надобности проплачивать автошип, то есть, почему? Потому что э, под ним он, в принципе, может, но на первом этапе это не нужно. Я сейчас расскажу, смотрите, давайте я дальше до конца закончу, записывайте вопросы, которые будут, потом задаете. почему? Часть вопросов отпадет, то есть, я сейчас вот буду рассказывать, часть отпадет. Смотрите, что происходит дальше. Проходит, то есть, вот этот человек, допустим, он в бизнесе, серьезно, крупно в бизнесе. И проходит время какое то год, допустим, и вот эта структура уже растет сама. То есть там уже лидеры, понимаете, да, все. То есть там уже ему не нужно ставить вниз людей. И это растет сама. Что он начинает? Он начинает э, думать, а не получить ли мне с бинарного бонуса в два раза больше. И вот на том этапе, когда он видит, что эта структура вся сама растет, он... Делает активность, выставляет автошип вот на этом аккаунте. Чуть-чуть заранее. И этот аккаунт начинает собирать себе, они начинают у него здесь копиться. Понимаете, да, что происходит? Смотрите, что происходит потом. Он начинает развивать, я другой фломастер возьму, вот этот свой аккаунт. Значит, прокачивать вот этот аккаунт. То есть, грубо говоря, вот отсюда. Вот начинает расти структура. Вот она у него пошла. Пошла, вот так вот, множится, множится, множится. Смотрите, что происходит. Он получает CV сюда, да, потому что у него здесь уже прокачано, у него уже с этой стороны CV имеется. Он получает CV сюда, и он получает CV сюда. Понимаете, да? То есть он получает двойной бонус по... Вот этому командному, по командному бонусу в два раза больше бонуса. Спрашивай. Смотри, я правильно понял, что для бейсика он просто закроет специалиста и все да, и а, и у него. Он поставит двойку, а специалиста он по-любому закроет, подключить сюда минимум одного человека. Нет, вот. я понял, верхний да, чтобы basic собирался цикл, а, может тоже закрыть специалиста? Под забот. Значит... слева э... справа по одному. Это потом. Но ты говоришь, Сиви он будет копить. Да-да-да, конечно. Но он одного сюда поставит, одного сюда, по, по, да. потом. Я про другое, я про Но будущее, что... он не будет Сиви копить? Да. да. Он не будет активен и не будет копить У и и проблема, знаете, Смотрите. У Смотрите. Если все равно мы Сиви не хотим копить. Бейсик Смотрите, смотрите мы как копит какая? не какая. Я дает еще раз рассказываю. Смотрите. Нет, смысл в том, что вообще basic реально сделал специалиста, да? А, да, basic он реально, будет он будет специалистом. То есть если он сюда Basic воткнет, ему достаточно сюда воткнуть одного, первого человека, первого, и он специалист. Смотрите, что происходит. Человек видит, как ему сразу идут выплаты. Он видит, как это работает. это важно, когда человек видит, как работает. Да? Ему уже начинают э, приходить э, по циклам, понимаете, да, то есть это все быстрее происходит. У всей команды идут квалификации. Даже если он там на амбассадора зашел, там, 1100, то 250 это, понимаете, да? то есть это реально, э, это подъемно. Вот, то есть, короче, двойки, двойки выведут э, всех активных людей на сцену со значками сапфиры и выше. То есть, теперь мы только двойка предлагаем или треугольник, но если треугольник... Не да, может, то, мы да. предлагаем треугольник. Человек серьезно настроен на бизнес. Мы ему даем два тренинга. Треугольник и вот этот тренинг. Если человек хочет действительно серьезно в бизнес, и, и он может, ну, скажем так, перекрутиться, войти, все, двигается, он берет треугольник. Если у него впритык, допустим, там один, ну, то есть он только на один пакет наскребает, да, допустим, джамбо годовой, то это двойка. Потому что джамбо годовой при 1900, ну, 200 евро, там, 250, это не проблема найти. То это двойка. Но когда у него. смотрите, что происходит. У него-то команда его дублицирует. У него люди с квалификациями. Плюс, каждая, каждая двойка несет количество CV, Минимум на 25% больше. Минимум на 25%. Чувствуете разницу? То есть там разница небольшая, 1900 250, это 15% разница приблизительно, или там 10-15 по серединке. А здесь весь бонус бинарный плюс 25. А это огромные деньги. Вообще, в принципе. Вот, эти, вот эта вот мелочь, она в итоге выходит на товарообороты, которые все больше делаются, больше делаются и больше. Вот таким образом. Смотрите, что дальше происходит. Этот человек, он быстро достигает нефрита, он быстро достигает жемчуга, и он получает уже быстрее. Представляете, каждый двойками входит, там только начинает щелкать квалификация. И у него сразу включается бонус 20% и 15%, а это деньги, это хорошие деньги, которые отобьют его этот бэсик, ну, просто, понимаете, да, в считанное время, в короткое, в короткий интервал времени. Вот таким образом. То есть вот эта модель, которая позволяет всей вашей команде очень стремительно развиваться, получать товарооборот больше. Но это можно применять для тех, кто не осилит треугольника как бы, вот, свое место ты покупаешь там саджам, не знаю какой а второе место берешь не бесик, а как бы бронируешь магазин а через месяц допустим его уже лучше сразу лучше сразу потому что если треугольник сразу оформить тяжело то вот это вот оформить сразу но тут а ничего сложного магазина, нет а потом... то есть он, он сразу он сразу берет два пакета первый пакет единственное второй пакет нужно на следующий день оформлять был, был, был, э, да, был случай, когда оформляли сразу же и не было зачета по системе. То есть там система должна немножко подумать чуть-чуть. То есть был один раз случай. Там зачет идет, там баллы не дали человеку. Баллы не дали, Деньги да, один заплатили. раз не дали баллы. То есть там либо день, либо полдня должно пройти. Ну вот, что-то что-то такое. Несколько часов, то же самое, несколько статус. часов разница должна быть между пакетами, которые внизу подключаются. Первый день можно купить в магазин, а второй день тоже нужно сделать... Да, да да, да, да, первый день можно в, в магазин, а второй день а, сразу нужно покупать. То есть мы сейчас покупаем сразу пакеты на наоборот, сразу, а объясню пакеты. почему. Потому что сейчас. вот эти па основательские пакеты там влияют на бонус, то есть это покупается сразу. То есть сейчас, сейчас мы не делаем, что магазин, а потом. То есть мы у нас все обучение, у нас вся система заточена на то, чтобы человек сразу принимал решение. Он пошел по обучению, все. Хочет, не хочет. Хочет в бизнес, пожалуйста, есть вот такие варианты. Зима. Если, допустим, активный человек, кто-то появляется, сетевик. Угу. Помнишь, мы говорили, что в личную да. тогда лучше ставить. Да. Вот в Он этом случае. про а -а -а -да, да, да, то есть, понимаете, вы можете врастить, то есть, если активно сетевик... Чтобы, знаешь, не было такого командное убежит там, да? У тебя активных нету в твоей личной ноге, у тебя переезд балов будет просто с одной стороны. Понимаешь, что вот случаи какая? уже были, шутро, Я тебе объясню, я тебе объясню. По идее можно, по идее можно, но... Произойдет, смотри, какая ситуация. ты его поставишь, а потом-то ты будешь время тратить, чтобы сюда людей втыкать. А твой-то человек будет здесь стоять один из занёшенек, и вот он будет стоять и думать, а что-то у меня движухи-то нету, я открываю... Нет, ты я если офис". он он сам движуху сделает. Он-то сделает движуху, но ему достаточно задуматься о том, что движухи нету, это уже плохо. Вот это очень такой момент, понимаешь? То есть, если ты быстро стартуешь, если человек быстро стартует, то это можно. Но лучше по модели двигаться. Давайте я еще расскажу важный момент, кстати, которого нет в предыдущем тренинге. Смотрите. А, значит, Когда вы начинаете разгонять вот этот аккаунт, а этот у вас уже сапфир. Аккаунт сапфировский. Когда аккаунт достигает квалификации сапфира, он может ставить своих людей не только вниз вправо или вниз влево, а он может ставить своих первых линий. Любую глубину. Вот это нюанс, которого, в принципе, мало где есть, озвучено. Поэтому от этого аккаунта вы можете растить свои первые линии, ставить сюда, сюда, сюда, сюда, прокачивая эту ногу и получать легально, официально, понимаете, да, два дохода. Это когда у тебя двойка, да, зашел ты? Uh, uh -huh. Да, это когда-то двойка зашел, да. То есть, когда верхний сальфировский, у него включается дополнительная функция, он может в любую глубину ставить свои первые линии, прокачивая этот аккаунт. Uh -huh. Это очень важно. То есть, поймите такую вещь, что можно просто дополнительно зарабатывать там вместо 10 тысяч 20 тысяч, или вместо 5 тысяч 10 тысяч, и это реально. Если вы подумаете заранее про это. Не когда будет поздно уже в глубину куда-то ставить или с кем-то договариваться, а заранее. И своим людям донесете эту мысль, которая входит в бизнес. Вот так вот. Слушай, вот эти CV, которые с пакетом приходят, и еще идут по 60 каждый месяц. Помнишь там, да? Вот, с Jamba 500, да? С амбассатором 1000, потом по 60 каждый месяц? С годовой активностью, да. да. да. Если человек берет, вот, если здесь кто-то взял, допустим, с годовой активностью, либо Джамба годовой, либо европейский годовой, то, ну, допустим, возьмем джамбо. Это, или европейский. 60 идет наверх, да? Да. То есть, сразу падает CV у, -у, -у. у джампа годового 400, у европейского годового 1000, и потом в течение каждого следующего месяца, в течение года, по 60 сели в месяц. У Бабу у и у по 60 У тех, у кого годовая активность, да. Это очень важно, потому что у вас команда с пакетами с годовой активностью, это пассивный доход постоянно, Давай Алену спросим, вот Алену поднимал руку. Ален, и потом. Такой момент. Вот скажем... Ведь можно развивать спонсорскую ногу, да? все-таки до того, как я поставила свою личную вот эту вот двойку. Можно? Можно? Это влияет на дубликацию. Стоп, я пока вот этот момент. То есть, по идее, в принципе, но есть вот совсем крайняк. Вот Бог говорить, совсем крайняк. например. Эта схема все равно будет работать, то есть я, например, знаю, что я, у меня задача выстроить сейчас три человека в главную ногу, да, да? Да, да. Вот. но я там напрягусь, у меня через какое-то время будет возможность выстроить, сделать свою свою вот эту вот первую да. и строить уже туда по вот схеме озвученной. Ну да, да, возможно. возможно. Теперь возможно. тогда другой вопрос. Если человек, в, может... Возможно, но там есть минус. Потому что наша задача правильно дублицировать. Давайте все разговоры позже, у нас видео делается, мы потом ничего видео не услышим. Там будет задний фон постоянно. У меня другой вопрос тогда, как бы следующий. Если человек, в принципе, может зайти двой, хочет зайти тройкой, да. но может зайти только двойкой. Ведь он же может тогда, может быть, трогатнее поставить свою двойку в спонсорскую ногу. И когда там выстроится три человека, он поставит тройку. Я, в личную, объясню почему. Потому что задача вот этой, вот этого, вот этой схемы – рост квалификаций плюс увеличение товарооборота рост... а У нас на магазине же личная У каждого по-разному. По Пинар двоится, у каждого по-разному. А. Смотрите, давайте я отвечу на этот вопрос. В чем суть? Суть в том, чтобы он быстро закрыл специалиста. Понимаете? Как только он в личку поставит своего с двойкой, первый, здесь коткнутый его личный, и он специалист. И тогда квалификации шагают, тогда включаются бонусы нефритовые, э, бонусы жемчугов, понимаете, да, вот эти 20%, 15%. А если у человека 5 людей на автошипе, он не 20, а 25 получает, а если у него 10 личных подключенных на автошипе, он не 25, а 30 получает с первой линии, это большие хорошие деньги вообще. То есть суть в том, чтобы была дубликация, раз, и в том, чтобы были квалификации, поэтому личная ногу должен быть. Человек. А если, допустим, вот, вход, ему нужно, вот, хочет треугольником, но денег на треугольник не хватает, он входит так вот двойкой и в спонсорской, спелористской ноги, ноги он ставит, допустим, пока магазин. А, да, он Терпеть. может сюда воткнуть магазин, просто место зафиксировать. А, то есть он, а, должен... а, да. то есть, его, он может сюда, сюда двойку прессе, воткнуть, к... а сюда и магазин. И да. И да. И да, да, да. да. да. Он это он может. Потому что, понимаете, стратегия треугольниками это очень крутая стратегия. Нужно понять, осознать это все дело. То есть, когда в твоей команде и, в, и команде твоих людей товарообороты на 25% больше, на 50% больше, это хорошо? хорошо? Хорошо? Когда они быстро делают квалификации, получают дополнительные бонусы не через полгода, а через два месяца, да хорошо? Это тоже хорошо. То есть это все влияет на бизнес в плюс.